Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GoPlayGames, с вами я, София. Мы продолжаем Rise the Son of the Room... Рим... Room, room. Короче, Сын Рима. Сейчас... Ох, продолжим, жарко. Ой. Так, у нас тут пошла уже атака. Так, сейчас мы их ä, раскидаем тут быстренько. Так, все встали. Дорогу! Легионеру дорога. Так. Тройся! За мной! Ага, лучники опять пошли! Блигай! Нормально! Зажигают! Давай! Держать щиты! Солдаты! Держаться! Идем! Зажгли! Нормально, нормально. Успели. Ой, Готовь еще один. Хе-хе, <связь> капец. А я не вижу тебя. Уже зажгли? Щиты! Зажгли. Полови! Давайте. Щиты! Погнали. Щиты! <связь> Всех уложили? Опять силу мы! Прош! Акон щиты! Хе -хе. Опустить щиты! Пока! Куда это побежал? Ладно, один, решил убежать! Нормально! Тащимся! Бежим, бежим! Так сейчас тихо! Вон там бегают. Щиты, Выстрелил парни! и побежал. Ну беги, беги, сейчас. Тихо ты, ну, закидаем тебя. Тут бегает, а отвлекает нас. Солдаты! Стоять! Я на разведку! Господин, проход справа! <свят> Спасибо. <свят> проход справа, иди справа. Увлекайте. <свят> Атака по команде. Да. У меня как-то так получается. Я как бы держу вперед, нажимаю shift, у меня почему-то выскакивает этот самый а, стимовская что-то там. С стимовское меню выскакивает. Какого-то хрена. Не знаю, как это Я работает. Строй долго не продержится. Ой, тут кто-то это самый, видимо, важно лежит. Белостежка, видимо, не дождалась своего принца. Что может случиться с ней? Так, а нам куда? Что? А, какие-то хроники тут еще собираются. Сюда? Либо всему нет, либо у меня игра глюканула. А, вот мы отсюда пришли, да. Так. Нам, наверное, это нужно вот так вот обойти. О, господи, тут можно еще куда-то залезть, а я не вижу. Убить лучников, чтобы ваши люди смогли пройти. Хорошо, а? Сейчас все сделаем. Приветики, дружки. Как вы тут? А, его можно было казнить. Время умирать. У меня этот значок, он завис. Я уже ничего не вижу. Ну, казнить могу. Не так, нопка, правда? А чё, мои просто стоят и смотрят, как я вот тут мах махаюсь, да? Опа! Загорелась! Ты всё равно умрешь! И проходят мимо такие! Ребят, вы нормальные, нет? Ой, еще одна зажглась. Ребята, блин. Ну, алло. Кто это поступает? Красиво. Было. Да, значок стрелы за это самое. Да! Ой, сейчас. Король Осво. Эй, как вы смеете здесь стоять? Воскверняйте храм в этой судьбе! Стража, взять и Да, Стража уже махается! Все нормально! Без пощады! Да! Вот! Кидай! Вот так пр пробиваем Опа, опа и любви. Да ё -моё. Так Охренел, нет? Ай, Ай! Что-то я потерялась Не на те кнопки жму Ай, не так кнопка Бля, жары Я просто его, вот, сейчас вот просто прям правда, плохо да вы, вы мне дадите того толстячка добить-то, нет? Хотя бы этого. Вот надо вам спасибо. Вот кого-то дали добить. Ну наконец-таки. Да прекрати. Так, вот. процесс идет Тихо. т. Откат, откат, нужен. откат, Я откат, сейчас, сейчас я тебя добью. Да давай уже давай. Эй, а, не та um, кнопка. Я просто смотрю, как я там бью. Хорошо, я там бью, а потом такая, твою мать. А что там надо нажимать-то? Да вы надоели. Так. Так. Нормально. Ничто. Так, о Еще один! Хорошо! Господин, мы несем потери! а Да что ж ты такой... Да-да-давай! Вот! О, хорошо. Так, вот еще чуваки стоят. Приветики. Ой, ой, ой! Еще помашешь? Помашь. Ну, life. Life. А, так следующий. Сюжет пошел. Синенькая была сейчас. Синякая. Сдавайся, или я прерву твой рот. Быстро, довольно. Опа, опа. Так вот с Марием не заиграешь, однако. Всех поймали. Молодцы какие. А с чего вообще началось вот это, вот? с чего они склеснули с этими несчастными варварами? А чё вы лица такие делаете? Я к вам в лес зашла, там везде римляны развешены были. Что вам не так? С помощью богов мы бьёмся во славу Рима. Но что это за слава? Бриты не пойдут на мир, если мы будем так с ними поступать. Да, есть такое. Должно быть, это бритарианцы. Нормально встречает-то. Стоять! Друзья Рима, представляю вам Василия, сына императора. Командир Виталион, поздравляю с благополучным прибытием. Явись вы чуть позже. И могли бы пропустить все веселье. Ха. Надеюсь, ваш путь был не слишком труден. Господин, я бы хотел. Хотим займутся мои претарианцы Стража, схватить эту бритскую дрянь. Ваше Величество, я возрастаюсь. не в курсе. Мой брат Комат все еще не найден. Я намерен выяснить, что эти дикари сделали с ним. Мы, бриты, жили в мире при старом римском вожде. Но новый вождь, Комат, сын вашего короля, ужасен. Он заслуживает судьбы, которая его настигла. Мне больше нечего сказать. Тогда мне понятно, что бриты не любят так, как мы, римляне. Ваша девочка? Это кошмар. Она прекрасна. Говорите ее, пока он не заговорит, или она умрет. Без разницы. Нет! Позвольте. Как ты смеешь? Как ты смеешь? Я сын императора. Я сын императора. я делаю. Что хочу? Все что я пожелаю. Нет, пожалуйста, жальтесь от ней. Я скажу все. Вождя комода продали рогатому королю из северных земель. За стеной. Отпустите. Мою дочь. Прошу. Да в нем нет жалости, он психопат. Избалованная тварь. Мы на все срать. Видите? Эти люди понимают только один язык. И это язык силы. Вы найдете своего вождя во тьме за стеной. Там, где угрюмые горы возвышаются над бездонными озерами. Там рыщут рогатые люди. Немногие возвращаются. Оттуда. О, как интересно. Командир Виталион, у меня для вас новое задание. Вы поведете своих людей на север к грюмым горам и вернете моего брата. Стража, Забереть пленников. Ну, really. реально... Вы слышали командира? Готовьтесь выступать. Мы идем на север. Да, господин. А, самодур! Он, реально, он относится к людям, как к мясу просто. вот. А. Виталион повел наши войска на север, далеко за пределы империи, на край мира. Нашими врагами были скорее яростные звери, чем люди. И даже лучшие легионы Рима не могли их покорить. Зловещие слова Освальда преследовали нас, пока мы погружались все глубже в беспощадную тьму. Там рыщут ужасные рогатые люди. Немногим удается вернуться. Просто пойдите туда, не знаю Этот куда. Этот Ходят слухи, что это есть ворота в ад. Место смерти и огня. Боюсь, то, что творится здесь, на краю мира, скоро обрушится и на империю. Механики, замочите эти шкуры. Антоний, проверь тросы. Атон, закрепи балки. Мы выдвигаемся в 10. Есть! Это у нас, типа, прогулочка. Такие самодуры. Мне похер, сколько... Мы спасем комода. Они делают чучело только для самых ценных жертв Он должен быть близко Мы начинаем атаку под покровом ночи Не нравится мне это Что это? Там, а, за нами войско идет, смотрите Типа они смотрят на все эти черепа и ужасаются этому вот типа самоду. Ничего. Похер, сколько людей помрет, ну типа иди туда и сделай это. Да это просто олень, олень. Блин, я пытаюсь мышку убрать. Кто-то следит за нами. Если они хотят драки, почему бы им не показаться? Ну же! Тише. Почему ты так испуган? Мы же римляне. Мы четырнадцатый! Четырнадцатый! Впереди движение! Он сбежал в туман! Я видел! Какой-то зверь! Какой-то зверь на двух ногах! Тихо, парни! Если бы эти твари могли, они бы уже напали. Нет, они достаточно разумны, чтобы бояться Рима. Бегом, парни! Дан быстрее всех, конечно, рвется. Драка и кровь, всех вырезать ему надо. То есть его отец, в принципе, Стоять. он не хотел. Не хотел этого. Я разведаю, что впереди. Давайте я угадаю, сейчас мост оборвется. Не снаряга там. Родственники, конечно же, естественно. Дети. А кому это важно? А, это уворачивается. обычные люди в масках а не то не так кнопка ну, все нормально ну прикид конечно да Осторожно. ох ты там пролетела Камера сама решила крутануть, не знаю что это. А? Хотела отскочить, не получилось. Надо отскочить, Нормально, попали. Вот тут какие-то новые прием появились. О, какая моршка! Парень непобедим и все-таки победился. Но ничего, зря ты нас живых оставил, зря ты эта дубинка не проломил ему голову. Сейчас мы встанем, сейчас мы дойдем. Вот, вот, вот, вот, вот. И всех размажем там, просто размотаем. Ты нужен империи. Опять какая-то девка пришла. Подождите. Поднимись. Это типа хорошая? А тот чувак, помните, ну, еще на камне был, еще какой-то божок, я еще говорю, он бог какой-то. Он, наверное, плохой. Он как раз вместе вот с этим вот сыном императора. Да-да-да. И наводит его на разрушение Рима. Ой, а ты что, голая, что ли, совсем? Значит, она хочет процветания Рима. А тот чувак, типа, хочет э, разрушение Рима. Я правильно понимаю? Потому что, ну, другого как-то у меня это... Объяснения нету, кто это. Кто это такие? Типа они решили поиграться, кто выиграет, что ли? Я должен найти моих солдат. Найдем нессы. Так, бежит он сам. По крайней мере... Тихо, ловушка. Я помню. Я. Удар солдата. Ну давайте подеремся. Ой-ой-ой. Мне кажется, он чем-то недоволен. Привет. А да надо было это за длину сторон, куда-нибудь. А вот так вот. Так, хорошо бьет-то. Не, я пока всякими вот этими вот замедлениями пользоваться не буду. Как-нибудь, может быть, потом. Ай, я быстрее успела. Не так кнопка твою, смотри. А здоровый этот чувак, не маленький такой. Смотри, рога какие-то. Прикольно смотрятся, прям такие. А -а -а. Какой-то хоррор. Нам, наверное, туда... Куда-то туда. Хочу два слова сказать одновременно, блин. Нет, не куда-то туда. Куда-то обратно, наверное, получается, значит. Ладно. Куда верстаемся? Ага, все вижу. Так. Ох, они а еще и по земле вылазит. Так, ну это обычно, я так понимаю, солдаты. Да, вы надоели. Сейчас по ты у меня получишь. Всем, всем щитом по морре дам. Эх! Бляд, откаты нужны. В охренели, ты вдвоем напали. Ой, в шею, в шею воткнул. просто дождь перерезал. Тоже неплохо. Оттах. От от от Откатывайся, я хотел сказать. Так, ну пошли. Так, лучники. Надо их первым делом. Где еще? Вон, вон, вон, вижу, вижу, вижу. Года. А, увернулась. А, я -а опять не то нажимаю. Что ж такое-то? Чуть это за жаре, я дурею. Так, я успела увернуться. Вот. Так, сосредоточились. Бьем правильно. Вс. Везде все верно. Так, хорошо. Продвигаемся. на мышка прям бесит. Сука. На -на -на -на -на. Простите, но придется с этим смириться. Деваться тут некуда. Да сжалятся над нами боги. То есть он подождал, пока того пнут. И тот начнет гореть заживо. И уже только потом решил прибежать на помощь. Можно, кстати, у них сбить вот эту вот красную атаку? Ты не туда воюешь, блин! Ладно. Давай-ка. А, это еще раз я врубила ее? Я просто подумала, можно ли ее как-то отключить? Спокойненько. Ай! О, успела вовремя отпарировать. Не та нажала кнопку. Ничего, не сыти, солдаты, сейчас я к вам пока всем приду. Спасибо, господин Мы должны спасти всех вперед yes. давайте давайте идите а Я мне бросаться нечем а, наверное тут где-то что то есть должно лежать да по ходу дела Ой -ой -ой, где пики Не вижу пик нигде никаких. Новый свиток какой-то. Солдата подняла. Потом, может быть, почитаем, что мы там находили В конце уже, в самом конце. О, солдаты. Значит, тут, наверное, где-то есть. надо было откатываться да я урон не получила от а отфолировался на ни хера ага. да, попади ты по еще и прыгают на меня это какой-то баран прям Да я откатиться пытаюсь выпустить меня тут мне неудобно драться с вами Что такое, как то уворачивается прям? Во, вроде попал, наконец-то. Ты не мешай, ты, а, прыгай. Так. Прям да, тут нужно прям очень вовремя ставить. Надо сейчас все просто э, показнить всех хорошенечко, чтобы восстановить всю жизнь побольше. О. Попал. Ну не уж Освободите! Какие клетки? Там наверх. А, вон, там наверху сейчас вижу. Господин, я видел биталлиона. Они потащили его к чучелу. Слава Боги, я так разбор. Что боги нас не забыли. Мария спасет всех долда. Так, это что? наши ребята. Странно, что их сразу не перебили. Опа, опа, опа. Ну давайте, говнюки. О, борн! и Еще один? Ну, мы как бы ждем. Мне кажется, дозвониться не могут. Або нет, не отвечает или времени недоступен. А и наверное, я должна подойти вот сюда вот тыкнуть, да? Сообщ. Так. Прикажите лучникам прикрывать левый фланг строя. Это откроет им зону прямой видимости на хребет. Над римской линией. Лучники станут стрелять по целям на хребте. На хребет это вот, вот этот вот, да? А прикажите лучникам прикрывать правый фланг строя. Откроет им прямую видимость перед римской линией. Стреляем по, по целям внизу. Нет, давай вот так вот мы сделаем. Черепаху! Где скорпион? Лучники! На позиции! То есть они будут он там прикрывать, Где а скорпион? я вот, вот это вот возьму и буду вот по резу шмалять. Бегом! Черт-то да, я поздновато! Не, не, не, не, не, никаких бочек, никаких бочек, вот туда, да, вот сюда. Он бегут, бегут, бегут. Господин, они отступают. Лично, пускай. нехер добила всех быстренько следующий все что походу да я даже насладиться не успела ли мне кажется тут какой-то обман Стройся! Кажется, что-то сейчас будет. строй у нас такой узенький какой-то. Так, ну вот это опасненько уже. Они могут сверху от, от откуда угодно. Вон они как раз сверху и это. Солдаты, держаться! Открыть щиты со силами! Простой! Готов щиты! Ага, чуть-чуть долетело, но влагу мы успели закрыться. Бегут, бегут, бегут гады! Щиты, солдаты! Тихо! Вроде ничего, тишина. Щиты, братцы! Я не хочу торопиться. Держаться! Щиты вниз! Пилу Они даже зарядиться не успели, мы их уже положили. Вот тут можно было! Сразу так, хоп-хоп-хоп, и всех завалить. Солдаты! Занять левый фланг! Остальные вправо и ждать сигнала! Есть, господин! Так. Обыщите болото. Наши братья надеются на нас. За мной. Проходим дальше. Ага, вот и наши все ребятушки. Ты опять будешь ждать, пока их сожгут там? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Конечно, ты дождешься. Ой, я не могу. Он стоит и ждет, пока их сожжет то есть он подождал, пока чувак дошел до костра, поджег палку, дошел до них, помахался, там повыпендривался, бросил им и сжег. И он все это время стоял и смотрел на это. Марий, у тебя нет Быстро, сердца. Еще клетка. <связывая> Блять, его он сошел, наших Кто? <связывая> Казнить! Так, тоже казнил У него базил! Остановить его! У кого? Вижу! Бегу туда Сейчас, подождите, я тут еще одному руку отрублю. А, не та кнопка. Освободите. Так, открываем клетки. Там сейчас еще наш народ подбежит. Ну гостопы! Да блеха, муха! Куда побежала? Ну стой! Вот и все. Эх, у него же три этих самых Эй. Куда Я. он Размахался Сейчас я вам устрою Кстати, здоровье куда-то Римлян пошло вниз Блин Как так получилось, что я начал? Вот, давай, вали его Эх, не так кнопка Из-за костра не увидела Освободите ударом пробивается Слава меч завис Вперёд! надо найти остальных так туда куда-то да он бежал <служивание> Не доставал пику эту Убить его, в О Да что ж ты не откатываешься то Жму по сто раз, откатись Нет Где он там? Ай Яй. Так, опытненько уже так становится, однако. Ты. Ну что ты попасть-то не можешь, ё-моё! ладно, Лёдному казнить! О, здоровье римлян поднялось! Не получилось аспарировать нормально Иди, херос, пока он не <свят> Вот это было сильно сейчас Сейчас, погодите, пожалуйста, чуть-чуть Поводите. Думал мне конец, господин. О, я так вас господин. Ух. Я видел Виталиона. Они потащили его к Чучелу. Да что ты говоришь? Это уже устаревшая информация. Так, туда, да, по факелам ориентируемся. Куда бежать? Так, вот повешенные, римляны, Значит, идем правильной дорогой. Видишь труп подвешенный, значит туда идем. <соединяющие> вот и чучело! Строй, солдаты. Держать ворота. Я найду Италиона. Ничего, так убейте вождя. Я улыбается, сидит. закинул пакел, ну чё, ну давай поболтаем Так, надо успеть Ох, ё-моё Ой, он веет, там куча солдат наших Отпрыгивай! Отпрыгивай! Так, давай Тихо. Можно попробовать еще пытаться вовремя парировать идет однако можно вот так попробовать а хер там ага. давай еще ну, вроде получается пока немножечко парировать э, что это значит это что, что, что сейчас было а это на желтую надо было нажать, да? Это он пожелтел, типа. Это что за херня сейчас происходит? Объясните, пожалуйста. Ну давай. Ага, да. Ай, не да мне та кнопка. Я просто подумал, может он его все-таки добивает там как-то. Ай-яй-яй. Ребята! Ну там вроде бы не так узко вы можете вы вылезти, ну. Но... А, даже вот так вот можно делать. Не, когда один на один, вроде бы так вот парировать, в принципе, можно. Вовремя. Ну вроде нормально, держимся. Тяжело, конечно. Ай! рано Нужно укатываться оттуда. Сейчас, подождите. Это неудобно. Давай. Это что-то херня была. А где мое желтенькое было? Ну давай, еще раз. Вот. Эх, рана тоже нажал там. Отпарировать. Вот, хорошо. Давай, давай, давай. Вовремя. Отлично. Керачим. Давай еще. Ты ч, чувак, я в капхэт играю? Алло, ты о чем, а? Ох ты, вставил, повернул еще, молодец. Никаких вариантов. Для выживания вообще никаких. Никакой пощады. Солдаты! Берите таран! Сбросьте чучело! Давайте! О! Выжил дядя наш! Пусть этим займёт его. Вы двое. Убедитесь, что раненых хватает воды. Давайте раненых! Иногда нужно смотреть внимательней, чем могут глаза. Молодец, Мари. Солдаты! Солдаты! О боже. Не стойте там, тупые свиньи! Вытащите меня! Вытащите меня быстро! Я полагаю, это наш славный лидер, генерал Комат. Да, сын императора. Еще один. Вытащите меня отсюда, тупицы! Это приказ! Ваша победа и ваша честь, Центуреон. Да, господин. Перевел стрелки выпускает его, Дай мне свой плащ! ДАЙ МНЕ СВОЙ ПЛАЩ! А -а -а! <ona Yarga> Просто истеричка такая. И сильно тебе помог этот маленький плащ. Подранный. Мы шли на Йорк. Комод был в безопасности. Освальд готовился заключить мир. Я молился богам, чтобы это положило конец чудовищной бойне. Чтобы мы могли наконец вернуться в Рим. Я начал понимать, что командир Виталеон не зря сомневался в смысле этой кампании. Сколько солдат отдали жизни, чтобы обеспечить эту победу. А я... я так устал от этой бойни. Ой, Виктор нужно просто тупо победа, им похер. Кто, что, как, умрет. Просто сделайте и все. Правитель, я привел к вам Освальда, короля Бриттов. Он отрекается от этого восстания. Он подчинится воле Рима и с этих пор будет биться только ради мира между нашими великими народами. Досточтимый Комат. Мы просим лишь о справедливости для наших людей. Обращение, как с равными. Ну, сейчас генералы там между собой, конечно, договорились, а тут сейчас начнется самодурство. Чтобы все могли жить в мире. Чтобы все мы могли жить в мире. Ну это тот самый бог! ...перемирие с Римом Воля императора! Мир императора! Ему нужен лишь королевский штамп на свитке, и мы сможем покинуть этот треклятый остров Ваш император, мой отец он мудр и справедлив. Ни к чему хорошему это не ведет. Это печать императора. Она знак его воли и власти Рима. Поднимись. Обними меня. Ну ладно, ну ладно, ну чё ты, ну ладно Ну Сейчас... Вот ваш мир Нет! <связь> как ты смеешь? Ура! Ты мерзкий, вонючий пес! Как ты смеешь? А вы, а вы видите? Видите, что бывает, когда мне перечат? Никого не перечат мне! Иди от них Рим. На колени псы Чего ждете? Я сказал на колени! Сейчас не время Будика О да да Иди. Мой отец бог! И я бог! Поминуйтесь мне, так же как богам! Правильно так! И. Доставьте нас в гавань! Виталион! приказываю обузнать эту мятежную тварь! Никого не щадить! Вы дорого заплатите! Мы убьем всех мужчин! Женщины детей! И исправим нужду на ваших могилах! А ведь такие стены! Отбросить их! Давай! Закрыть ворота! Не пускать их армию любой сыной! Я командую здесь. Отправь солдат на стены! Ой, я а нам заканчивать пора. Мари. Нам нужно время. Ты должен удерживать врага снаружи как можно дольше. Нам надо отправить всех горожан в доки. Сделай все, что сможешь. Встретимся у здания суда. Теперь иди! Капец, короче. Вот такая вот заварушка у нас. Все, я думаю, на этом моменте мы закончим. И продолжим уже в следующей серии. Время летит в этой игре прям такое. Все.